Да, видно видно так ладно в этом видео мы попробуем э, таким вот непрофессиональным кустарным способом объяснить как делается э, сальто назад бэкфлип. первое что хотелось бы сказать не делайте понимать Слышь меня не делай это <смех> так ну ладно если вы все-таки там проспорили или уж приспичило совсем, попробую дать вам пару советов, как выжить. Обязательно рекомендую сначала посмотреть вот это вот предварительное видео. В нем самые какие-то базовые вещи по поводу отталкивания, посмотреть, чтобы было не скользко, нормальное дно, ну, ну, в общем, посмотрите обязательно. Перед тем, как делать любое вообще там сальто, разомнитесь. Найдите более-менее подготовленную поверхности и попробуйте сделать кувырок назад. Слегка оттолкнуться руками и, самое главное, держите спину круглой и не задирайте голову, иначе вы ударите стемечком об э, землю. Конечно, значительно проще было бы, если бы вы умели делать сальто на земле. Но боюсь, что вы не умеете. Для подготовки проще всего начать с патута, но я вам, настоятельно рекомендую взять все-таки тренера. Короче, прежде чем сделать сальто назад, начните вот с такой штуки. А сальто потом... Так, главное сначала тол... сделать толчок ногами. По возможности все это делается с тренером, но со страховкой. Я мог бы рассказать о том, что сначала нужно стать так. Это выглядит вот так сейчас. Это, кстати, техничное, отменяет, конечно, хорошо. Требует таких тем, на которые обычно времени нет. Поэтому попробую просто дать пару практичных советов. Главное, приотталкивание. Ну конечно, что поверхность была не скользкая. Главное, помнить, значение задается не головой. Вращение задается отталкиванием ногами правильным заданием вращения через, ну, вокруг как бы центра тяжести, где-то где здесь В на самом начале прыжка не надо вот так вот прогибаться пытаться увидеть, что у вас там происходит за спиной у вас здесь глаз нет Поэтому сконцентрируйтесь на том, что нужно оттолкнуться и задать вращение назад а В идеале, конечно, сделать что-то типа от такого в начале, да, оттолкнуться. Но по большому счету руки это не, не главное. Главное, чтобы ваш корпус был ровно и задать вращение именно ногами. А вот как, например, вот на этом видео это делает толстый дядька. Что касается самого вращения, то ну, возьмите просто группировку. Сильно не увлекайтесь, там головы. Это вам ничего особо не даст, кроме того, что вы потеряете животники. Ну и как бы практика, практика, и достаточно легко сообразите, где открытие. На вход воды не пытайтесь амортизировать. Вода это не пол. вход в воду должен сходить на прямые ноги. Можно на пятки, на носки, в принципе, до высоты там, 10 метров. Это особого значения не имеет. Руки либо вниз, либо вверх. Главное, не в стороны, не вперед, не назад. Иначе вы отобьете себя здесь. На входе в воду не нагибайтесь, не наклоняйтесь вот так или не пытайтесь там перейти на задницу. И впоследствии они неизвестны. Вы увидели, как это делают люди. В общем, сейчас без всяких премудростей, просто основываясь на то, что я вам только что рассказал, и главное же безопасность. и не спешите в самом начале болеть в сальто но, еще раз, лучше воспользуйтесь услугами тренера все, будьте здоровы!